Дорогие, пожалуйста, устройтесь удобнее. Позаботьтесь о вашем безопасном пространстве для медитации. Расположите ровно голову и мышцы шеи, чтобы была опора. Постарайтесь выровнять, вытянуть ваш позвоночник. Перед медитацией можно потянуться вдоль и в стороны. Если кому-то хочется, можно сделать какие-то физические упражнения, а после этого глубокий вдох и спокойный выдох. И занять спокойное, уютное место. Постарайтесь отключить. Все, что может вас отвлекать, мешать и раздражать. Сделайте спокойных три глубоких вдоха и выдоха последовательно. И наслаждайтесь своим дыханием. Дыхание – это жизнь. Пока мы дышим, мы живы, работают все наши системы и органы, вы можете расслабиться сейчас, подумать о самом приятном, что у вас сегодня было за целый день, а может быть придумать себе что-то приятное, даже то, чего не было сделать спокойный вдох-выдох и и начать углубляться в это чувство приятное. Может быть это чувство радости, спокойствия или чувство счастья, вдохновения, чувство волшебства или сказки воодушевления. Дайте название своему чувству, которое пришло вам сейчас из ваших фантазий, из вашего приятного за сегодняшний день или, может быть, из детства, или из того, что никогда не было. А может быть было в других жизнях что-то такое нежное-нежное, доброе, теплое, наполняющее. И делая каждый вдох последовательно, каждый выдох. Углубляйтесь в это чувство, как будто расширяя его, как мягкий энергетический шар все больше и больше наполняясь им изнутри и снаружи или как будто вы входите в этот шар медленно и спокойно и этот шар это чувство такой мягкий и вязкий и вы идете медленно передвигаясь в этом шаре как будто в детском аттракционе медленно переворачиваясь и вращаясь и этот шар постепенно увеличивается до тех размеров которые вам комфортны и он становится мягким, менее густым и более нежным, может быть прозрачным. И когда вы делаете какие-то движения в нем руками, ногами, или ваше тело плавно скользит, переворачиваясь и кувыркаясь очень медленно, вы видите, как от ваших движений в этом веществе вашего чувства шара пробегают радужные волны, радужные круги. И вы не начинаете чувствовать, как владеете этим шаром. И как от ваших движений разбегаются красивые световые круги. И вы можете управлять этим светом, делая красивый узор. И если бы сейчас кто-то со стороны посмотрел на ваш красивый, прозрачный, мягкий, теплый шар, в котором вы, как волшебный акробат, медленно двигаетесь, как будто вы находитесь в замедленном действии в другом времени. И это очень красиво. Любые ваши движения, даже самые нелепые, и замысловатые создают волны света, радуги. Может быть, какой-то приятный свет преобладает. Может быть, это розовый, желтый, голубой или цвет морской волны. Цвета сливаются и перемешиваются, когда вы соединяете руки. Делают различные знаки и фигуры, крестики, знаки бесконечности. Вы продолжаете увеличивать шары, если вам хочется больше двигать или немножко его уменьшать, уплотнять его оболочку, если вы хотите вращаться в нем и чувствовать себя надежно. Это ваше теплое, приятное чувство, этот шар. И в нем вы себя ощущаете спокойно и свободно, защищенно. И самое важное — естественно. Вам естественно находиться в приятном чувстве, создавая симфонию из радуги, которая перемещается в самословатых фигурах, созданных вашим уникальным, неповторимым, и самым красивым в мире телом. Только ваше тело может создавать такие чувства, которые так красиво отражаются светом. Просто любуйтесь на себя и со стороны, И делайте ваше пространство света в этом шаре более замедленным и более тягучим или более жидким и более быстрым, большим размером с планету или с космос. А если вам хочется... Вы можете уменьшаться И катиться по земле и видеть зеленую траву, которая даже выше вас, цветы плевы, они улыбаются, думают, что за красивые капелька воды, такая скрящаяся катится, перешептывается, перелистывается между собой травка. И говорит, что это за красота такая новая, это новая росиночка такая, никогда такой не видели. И вы продолжаете наслаждаться своим чувством, своим прекрасным, приятным чувством в этом шаре, в таком шаре, который вы сейчас хотите. Вы можете продолжать менять его размер, его структуру и можете создавать волны исцеляющего света для себя и для всего окружающего мира. И эти волны постепенно начинают расходиться за пределы шара, как будто вы северное сияние. И, может быть, какие-то люди увидят эту красоту, как зорница, и скажут, какая же красота. Это природа. А на самом деле это ваш свет. Ваш свет радует других людей, они его чувствуют. И когда вы увидите красивый свет где-то далеко за макушками деревьев, Знайте, что этот человек просто сейчас находится в своем приятном, гармоничном чувстве счастья или радости, или восторга, или любви, или нежности. В своем необыкновенном, приятном чувстве мы, люди, можем издавать свой свет, и свои красивые симфонии света. Поверьте и почувствуйте свое могущество и волшебство. Расслабьтесь и наслаждайтесь. Благодарите себя за созданное. Красивое, наполняющее пространство. Наслаждайтесь. И пусть ваши внутренние глаза отдыхают от этих приятных, красивых, радужных цветов, таких нежных и неповторимых. Свет ваш уникальный, и когда он перемешивается с другим, он становится еще более уникальным. И вы можете услышать звуки вашего света. Это свет из вашей души, из вашего кристалла души, который мы иногда не замечаем. Но именно сейчас вы можете его видеть, а кто-то из вас даже слышать. И поблагодарите себя за то, что вы сейчас создали для себя это чудесное пространство. Пространство счастья, удовольствия и блаженства. Вы можете повторять эту медитацию. И расслабляться в ней. Наблюдать потом за собой, как вы меняетесь в этом мире. Как смотрите на знакомые вещи другим взглядом. И видите красоту вещей простых и ежедневных. Видите красоту глаз людей. Чувствуете доброту в голосе каждого. Наслаждайтесь собой всегда и наслаждайтесь миром. Я благодарю вас за эту чудесную медитацию, за то, что вы позволили себе расслабиться и позаботиться о себе. И вы можете возвращаться в свою комнату для медитации, в свое место и в свое тело, Сделав три глубоких вдоха, последовательно с выдохом. Создала эта медитация для вас любовью. От всего своего женского сердца, Юлия Сагайтис, желаю вам счастья, дорогие.